Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный дом. Сегодня у нас будет на обзоре очень замечательный и интересный дом, современный, стильный, красивый, а самое главное занимает очень мало места и подходит для маленьких участков. И название его Миник 55. Сегодня у нас будет линейка таких вот мини домов. Я решил их назвать, чтобы не путаться. На канале уже очень много домов, и они все названы там 5 на 6, 6 на 5, 6 на 10, поэтому сложно будет найти это все, поэтому я решил дать им название. Сегодняшний дом будет называться Миник 55, так как жилая площадь его составляет 55 квадратных метров. Если вас заинтересует данный домик, то чертеж на него с сегодняшнего дня будет стоить 300 рублей. Также вы можете заказать смету на этот дом, которая будет сегодня у нас в видео. Часть я этой сметы покажу и посмотрим, сколько этот домик будет стоить на сегодняшний день. Смета будет стоить 500 рублей на этот дом, так как это очень большой объем работы. Вы также можете эту смету отредактировать под себя. Она составлена в формате Excel, вы можете подставлять свои цифры, стоимость материалов, которые у вас в регионах, и смета автоматически уже вам посчитает, например, крышу, стены или фундамент. Поэтому смотрим на дом Миник 55. Поехали! Начинаем обзор Миника 55. Он расположен у нас на участке 30 на 20 метров. Стандартный участок 6 соток. Если дом встанет на такой участок, соответственно он встанет на любой участок, поэтому мы сегодня рассматриваем его вот на таком небольшом участке. Итак, фасадная часть. У нас была задание то, что все окна у нас смотрят на юг, соответственно у нас фасад южный и он подойдет, если у вас участок расположен въезд на юг. Поэтому здесь была вот такая вот задача, преследовалась и вот такой вот домик у нас получился. В общем, смотрим, мы расставили сразу же все дополнительные помещения, которые у нас будут на участке, это как всегда гараж, вот наша въездная зона подъезжаем, сразу же гараж у нас метр от границ участка справа и спереди установлен все вмещается, ничего не загораживает также предусмотрели место для бани, здесь у нас вот она стоит сейчас слева, может можно даже ее сделать за бани или одно помещение это все сделать, но я предположил, что будет баня скорее всего вот здесь вот, смотрим, то что все здесь у нас встает на свои места нету никакого конфликта у нас с постройками поэтому все стоит на своих местах и переходим уже к самому дому. домик у нас размеры его 14 на 8 метров это его периметр он у нас г-образный когда им посмотрим уже планировку вы уже все это увидите с первого взгляда конечно это непонятно и так все окна у нас выходят на передний фасад дома домик у нас сделан из плоской вроде бы фальш крышей но на самом деле это простая скатная кровля она у нас влево уходит с минимальным градусом уклона и вправо уходит точно так же с минимальным градусом уклона. И сзади у нас, вот видите, вы уже то, что скат намного больше. Здесь у нас двухуровневая крыша, вот такой вот интересный у нас фасад дома получается. Спереди у нас организована большая терраса, то же самое, как и. Можно даже назвать это терраса плюс крыльцо. С левой стороны у нас зона для отдыха. Когда мы можем принимать пищу в летнее время на террасе с правой стороны, у нас просто такая вот сафа, на которой мы можем отдохнуть в жаркое летнее время. Домик у нас сделан в современном стиле. Штукатурка, планкины и окна в пол. Дом у нас задвинут максимально назад, потому что сзади у нас север, и, соответственно, зачем нам с северной стороны что-то городить. Здесь у нас единственное окно из туалета для вентиляции. С правой стороны у нас еще одно окно, это над кухонным гарнитуром, чисто для э, освещения рабочей зоны кухни. Но здесь, конечно, есть нюансы строительстве, так как это просто идея самого дома. Самая сложность будет вот с этой крышей. Здесь несколько вариантов. В данный случай я просчитал, то, что вот здесь у нас будет стоять стойка, но, конечно, здесь нежелательно, потому что она будет портить весь вид своим присутствием. Поэтому здесь возможны варианты, как вот этот вот столб мы бетонируем, заливаем здесь тоже ригель и на нее укладываем большую плиту. Однако плиты такие 9-метровые очень труднодоступные, соответственно, и монтаж будет сложный, все это будет дорого. Поэтому можно залить ригель вот такой вот и разложить плиты вот 4-метровые вот в таком вот стиле. В принципе, тоже решаемо, но залить такой ригель тоже, представляете, опаловка 9-метровая, все это залить тоже свои сложности. Поэтому вопрос по вот этой установке крыши открытый. Самый простой вариант, который я нашел, это, конечно, же сделать двухтавровый железную балку и на нее уже разложить деревянные балки в данном случае я просто здесь поставил как я уже говорил стойку и разложил уже в разные стороны двускатную крышу с минимальным уклоном в общем друзья снаружи домик у нас выглядит очень замечательно поэтому переходим к планировке наша планировка вид сверху смотрим как она у нас здесь расположена вот это у нас большая Огромная терраса, очень замечательная, красивая. Вот наш вход. И в основном, вот в вот таких вот Г-образных планировках, если вы посмотрите даже планировки в интернете, здесь сразу организован вход в кухню-гостиную. Никаких шкафчиков, ни обувниц, ничего нету. Вот, в общем, голая планировка. Данная планировка у меня была, конечно, за основу э, и самой идеи, но я здесь много чего доработал. Поэтому смотрим, здесь у нас вот э, прихожка. С левой стороны у нас стоит шкаф для одежды, небольшой, метровый. Однако для мини-дома, я думаю, будет вполне достаточно. С правой стороны у нас стоит обувница и над ней тоже место хранения. Вот так как дом у нас минимальных размеров, у нас здесь нету ни кладовки, ни гардеробки, поэтому шкафы у нас здесь расставлены, максимально полезно в любом месте, в котором можно было это поставить. Итак, сразу же из прихожки мы когда здесь разделись, кстати у нас в прихожке есть свое освещение, вот это вот тоже панорамное окно, которое идет вместе с дверью. Входим мы и сразу же мы попадаем в санузел, то есть пришли мы, помыли, руки зашли умылись, сходили дети, например, в туалет. Все очень удобно. Санузел он небольшой, вытянутый. С правой стороны у нас стоит душ. Есть у нас умывальник, шкаф для бытовой техники. Скорее всего, здесь будет стиралка, так как в другом месте у нас не получилось ничего разместить. Поэтому здесь, скорее всего, будет в шкафу стоять стиралка. И верхний ярус у нас отдан под хозяйственные нужные порошки и тому подобное. С левой стороны у нас стоит унитаз. И также в санузле у нас... Есть вентилируемое окно, которое добавляет света и свежести в это помещение. В общем, с правой стороны сразу же у нас идет спальня родителей. Спальня детская у нас вот в этом крыле. Очень большой запрос по планировкам, когда делаются разработки на моем канале. Сделать удаленно спальню родителей от спальни детей. Я думаю, в нашем плане здесь это очень хорошо получилось. И вы видите, то, что они далеко максимально удаленные, поэтому никто не будет мешать друг другу. Вот. и Санузел я сделал рядом с родительской спальней, потому что родителям, скорее всего, будет важнее ходить в туалет и своей спальни максимально близко, чем ходить, например, ребенку. Однако, если у вас образ жизни э, совсем другой и вы предполагаете, что ребенку нужно будет важнее в туалет ходить, то, соответственно, это все можно поменять. С левой стороны у нас стоит э, спальня ребенка, здесь у нас стоит диванчик, стоит у нас э, шкаф для одежды большой и рабочее место делать уроки. Панорамные окна у нас идет на перед и на саму террасу. До, с двух сторон у нас она освещается. Ну и самое главное помещение у нас это конечно же кухня-гостиная. Как без нее? Все окна у нас тоже выходят на перед на солнечную сторону. Здесь будет у нас очень светло, красиво. И вот так вот это у нас все здесь выглядит. Г-образный диванчик, здесь столик, телевизор между окнами повешенный. Достаточный проход, чтобы пройти на кухню, также ребенку дойти до своей спальни. Здесь у нас в нишке дополнительное место хранения. Кухня на всю стену. Здесь у нас подвесные шкафы, здесь у нас рабочие шкафы, также у нас есть остров. Из острова у нас интегрируется обеденный стол, вы уже видели этот период у меня много раз на канале. Он очень экономит место, если бы мы сейчас поставили здесь остров и здесь отдельно бы стол, и с четырех сторон у него, у него был бы подход к стульям, то он бы занимал намного больше места. Так как у нас дом мини, то соответственно мы экономим каждый квадратный метр. И на кухне у нас вот такое вот окно над рабочей зоной. Освещать будет у нас в дневное время рабочую зону. Также можно, скорее всего, здесь сделать какие-то форточки, которые будут проветривать вам помещение дополнительно. Ну что, друзья, вот такая вот у нас планировка дома миника 55. Сейчас мы с вами пройдемся в 3D посмотреть глазами человека, который будет жить в этом доме. Ну а если вам нужна разработка планировки и вы хотите разобраться со своим проектом дома, адаптировать его под свой участок, то как раз вы можете заказать у меня данную услугу. Я занимаюсь разработкой планировок. Я разработал уже более 200 домов на канале. Можете посмотреть мои работы ВКонтакте. Также можете посмотреть на моем канале вот на этом. Я сделаю планировку по 2 под ваш участок под ваши задание. также можно прочитать стоимость наружных стен сколько это будет стоить на сегодняшний день также можно сделать 3d визуализацию вашего дома посмотреть как это все будет и обязательно все это делается с расстановкой мебели. итак заходим мы с вами на участок видим вот такой перед собой прекрасный дом Поднимаемся по лесенкам, заходим с вами на террасу, с правой стороны у нас стоит софа, с левой стороны у нас стоит обеденный стол. Также я забыл сказать, то, что эти двери у нас скорее всего подразумеваются, что они будут у нас либо открывающиеся, либо раздвижные, потому что вот отсюда максимально будет удобно выносить еду в летнее время. И заходим мы с вами в дом. Попадаем мы с вами в прихожую, небольшую, однако она у нас есть и ограждена вот такими вот замечательными шкафами. С левой стороны у нас получается платяной шкаф до потолка. Высота, кстати, потолков, я не сказал вам. У нас 3,70 получается вот в этой зоне. Потолок у нас идет подскос под, под стропилом. С правой стороны у нас стоит обувница. Наверху у нас стоит еще одно место хранения. Заходим дальше, видим у нас здесь вот развилочку, здесь сразу у нас санузел. Заходим в санузел, смотрим, слева унитаз, окно для проветривания, шкаф, в котором будет у нас стоять стиралка, умывальник, и вот там вот у нас стоит душ. Вот так все здесь у нас выглядит. В принципе, что еще нужно для комфортной жизни по минимальным затратам. И обратно мы уходим, смотрим вот наша прихожая. С левой стороны у нас расположена спальня родителей. Заходим в нее, видим здесь у нас двухспальная кровать вместилась. С левой стороны большой платяной шкаф во всю стену для родителей. Как раз-таки очень хорошо здесь получилось. Окна у нас на южную сторону, на переднюю сторону. И также здесь у нас получилось разместить небольшой, но, однако, получилось рабочее место, стол и кресло. Я думаю, здесь оно будет очень полезно, так как у нас многие сейчас работают на удаленке. И дальше мы заходим с вами в кухню-гостиную. Здесь у нас расположен вот такой вот большой Г-образный диван, столик, телевизор между окнами. Вот так у нас выглядит вид панорамы. Представим то, что мы сидим на диване и смотрим на передний у нас участок. Конечно, его лучше бы обустроить, сделать какой-то ландшафтный интересный дизайн. Тогда будет еще приятнее смотреть на него через эти панорамные окна. С правой стороны от дивана у нас вот остров, здесь также интегрирован у нас обеденный стол, вот так это будет все выглядеть. Дальше у нас идет кухня для хозяйки, здесь тоже рабочее место, вот здесь она будет стоять, готовить, смотреть на свою семью, смотреть можно и в окно, смотреть также можно телевизор. Здесь у нас вот окошко для освещения рабочей зоны, шкафчики сверху. В общем, вот такая вот у нас кухня-гостиная, интересная, современная. Также вот у нас здесь есть место хранения. Дальше заходим в спальню ребенка. Здесь у нас стоит диван, рабочее место, ну и сам шкаф, в который будет храниться одежда у него. Освещение получается у нас на террасу и на переднюю часть участка. Вот такой вот замечательный дом сегодня у нас был на обзоре. Если вам он понравился, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. И смета, которую сейчас мы с вами посмотрим, будет стоить 500 рублей. И сейчас переходим мы с вами к смете. И смотрим смету. Дом 55 квадратных метров, полезная площадь миник 55. Разбираем фундамент. Фундамент здесь заложен мелко заглубленный. Высота его будет 1 метр, соответственно, в землю 50 сантиметров примерно и наверх 50 сантиметров из земли. Расчет здесь все это примерно с небольшими погрешностями. Итак, для фундамента нам потребуются вот эти вот все материалы и стоимость фундамента на этот домик у нас составляет порядка 100... 150 тысяч. Дальше идем. Материалы на стены. Здесь у нас выбран газобетон D400. 300 миллиметров у нас будет контур наружный. А так как это мини-дом, то, соответственно, я не, не думаю, что здесь будут большие затраты на отопление. По стенам у нас выходит, получается, 262 тысячи рублей на этот домик. Газобетон. Это все арматура, армирование, перемычка и клей для газобетона. Дальше идем. Материалы на кровлю здесь у нас выполнена клик-фальц, кровля самая бюджетная все цены я брал примерно с одного источника, это Leroy Merlin поэтому, друзья, цены можете сравнить и в регионах, если вы закажете эту смету, то просто можете вот менять вот эти вот значения, и у вас автоматически будет все считаться и итог у вас будет сразу же корректироваться в общем, здесь у нас посчитано материал на крышу, брус доски, обрешетка, клик-фальц, в общем, крепеж, утепление утепление у нас здесь будет 200 миллиметров минеральной ватой, пароизоляция, вот все это подшивка полки на террасой, все здесь у нас подсчитано 267 тысяч рублей на крышу. Переходим к материалам террасу, так как терраса тоже у нас здесь занимает большое пятно застройки, поэтому здесь нужно будет подготовить фундамент под столбы бетонные, которые у нас здесь тоже есть в экстерьере. Дальше бетонная смесь у нас здесь посчитана, доски у нас здесь посчитаны обрезная, 200 это для силового каркаса, 100 50 на 100 мы будем обшивать это, всю нашу террасу, то есть это половая доска у нас будет, также здесь терраса у нас будет стоять на сваях, свайные оголовки, в общем, здесь тоже все посчитано дальше идем мы здесь все размеры окон и дверей которые потребуются для этого дома и в итоге получается то, что вот такой вот домик можно построить за 951 тысячу на сегодняшний день. Это будет у вас коробка дома, фундамент, стены, крыша. Полностью теплый контур с теплыми полами, кстати, здесь будут уже все посчитаны. Стяжка утепленная с трубками теплого пола. Добротный домик сделать электрику. Получается, фасад можно доделать потом, если у вас первоначальная цель заехать в домик, то, соответственно, здесь только электрика и коммуникация. В общем, друзья, 951 тысяча на сегодняшний день. Домика, если вам понравился домик, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. И вот эта вся полная смета, которую я сделал, будет стоить 500 рублей с редактированием. Вы можете сами все это отредактировать цены под себя. Ну а с вами был Доступный Дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока.